Здравствуйте, с вами канал интернет-магазина Blinky.ru и это обзор на цифровое пианино Kurzweil M110 прекрасный домашний инструмент для обучения Рассмотрим более подробно Цифровое пианино Kurzweil M110 – одно из самых бюджетных, но не менее функциональных в линейке домашних цифровых пианино. Инструмент выполнен в трех цветах – белый, палисандр и красное дерево. Клавиатура градуированная, взвешенная, с молоточковым механизмом. По левую руку находится панель управления тембрами и режимами. Справа – кнопка включения, разъем под джек и регулятор громкости. Три педали отвечают за общий сустейн, сустейн отдельных нот и приглушение звука. Под клавиатурой находятся сразу два разъема под наушники. На задней стенке расположены USB-вход, входы и выходы под колокольчики и разъем для питания. В обзоре мне поможет Виолетта Маркова. Рассмотрим некоторые режимы. Комбинирование тембров. Деление клавиатуры на два участка отдельных тембров. Деление клавиатуры на два равных по диапазону участка. Режим метронома. Режим записи. В этом инструменте 88 разных тембров, которые переключаются во взаимодействии панели управления и клавиатуры. Рассмотрим некоторые тембры. Так, Вера, это. что скажете про этот инструмент? Это хороший инструмент, я считаю, что он прекрасно подойдет для домашней эксплуатации для начинающих музыкантов, как для детей, так и для взрослых. Инструмент имеет достаточно глубокое нажатие клавиши, плотное. Есть прекрасная возможность подключения сразу двух наушников, что дает возможность заниматься совместно с преподавателем, никому при этом не мешая. Также очень порадовала функция записи собственной игры. А еще огромное количество различных темпов, что дает возможность игры произведений от барочных до самых современных стилей. Здорово! Спасибо, Виолетта! Это был обзор от интернет-магазина glimki.ru. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!